Приветствую вас, ребят! В этом ролике я наконец-таки расскажу, какую сенсу я использую в Poplight. Чувствительность мышки штука индивидуальная, и на самом деле как-то глупо советовать кому-либо свои настройки сенсы. Почему? Сейчас расскажу. Во-первых, каждый из нас играет на разных мышках, от бюджетных за 150 рублей до самых топовых и дорогих бюджетных мышка DPI изменять нельзя, но вы можете поиграть с ползунками чувствительности в игре. Мышка среднего диапазона все гораздо проще. Там ты можешь настроить DPI под себя и даже не входить в настройки чувствительности мыши в игре. В принципе, как и в моем случае. И попросту не лез туда, все настройки стоят по дефолту на 50. А теперь я расскажу про свою мышь. Я играю на Logitech G102. Это очень хорошая мышь с высоким DPI и довольно-таки неплохой сенсой два режима на 1200 и 1600 DPI. И не всегда использую два режима. Чаще использую только когда тренируюсь перед началом стрима. 1600 DPI я использую, когда лутаюсь в инвентаре, и 1200 при стрельбе и обзоре, просто играя. Ролик получился довольно-таки минималистичным, поскольку я снимал именно для своих подписчиков, которые задавались вопросом, на какой же Сенсей я играю. Некоторые даже задавались вопросом, какая у меня мышка. Хотя в описании мне все написано. В принципе, на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Оцените ролик, если было вам интересно. И до новых встреч.